Славное, конечно, тут утро. Блин. Хороший будет, конечно, тот друг, но все равно. Менская империя должна выиграть. Ой, точнее, Менская армия. Что-то я пересмотрелся в фильмах. Ага. По принципе, кстати, на улице очень тепло. Хм, интересненько. Чем там занимаются люди? Хорошо, что. Разведка меня не нашла. Я очень хорошо скрываюсь. М -м, что же был с тараном Надо бы проверить. Погодите, кто там? Нет. Погодите, что за? Вы кто такие? Мы разведки, мы знаем, что ты шпион. Ну все, не последние слова. Хотя нет, у тебя их не будет. Прощай. Все, с ним покончено. Все-таки плохо было бы предавать Минскую армию. Вперед, миланская армия. Так. Вроде пока что больше шпионов нету из Миндаунда. Может, пока что уходить сюда. И напоследок нужно взорвать этот дом. А точнее, уничтожить... В принципе, здание заменило на фундамент. Можно кидать спичку. Ну что, прощай, предатель. Всем привет, в эфире новости, снова я, ваш любимый Маркус, думаю, вы давно не видели новостей. В общем, курицы все дорожают и дорожают, покупайте их быстрее, цены растут. А теперь переходим снова к этим, вроде бы, главным новостям, не знаю, почему они тут главные. Вроде бы, курица тут главные новости. Ага, главные новости, а нет, не главные новости, это второстепенная новости. да. <къем> в общем, продолжается... Uh, война между Меланграундом и People uh, Так, People Playground выслал, получается, еще не выслал, а проверял ядерную ракету uh, на расслабление работобостованности. Uh, так нужно. Блин, я не умею говорить это слово, так что пофиг. Uh, и не спрашивайте, как меня взяли в телевидении. Вообще не обращайте на это внимания. Uh, в общем, теперь поговорим про стулья. В принципе, так эфир окончен а эфир окончен очень хорошо можно поиграться со стулом о, хва опа ⁇ капец конечно опа опа опа и о, о, о. снова про своих куриц говорят надо гели уже лучше бы говорили бы по не про куриц все-таки меллон напал на нас а мы ничего не делаем, просто телевизор смотрим. Хотя это даже не телевизор. Да и пофиг. Ай, нога. Нет. Нет, нога. Нет. Эх, Ты куда едешь, блин? Ты куда идешь? Ты что, не видишь? Погодите. А, не, это, это же мелан. Так, взор подкрепление. Мелан на границе. Мелан на границе. А, погодите, не надо, не убивайте меня, пожалуйста. Я просто, я не знаю, что туда меня разыскивают. Я не знал, что на границу пробрался. Я думал, это просто скейт-парк. За что у меня? Н нельзя, понимаешь? Хорошо, ладно, не будете убивать, только возьмите в заложники, понял? Ладно, да. Не меня, не убивайте только меня. А то я умираю. Так, подними руки вверх, чтобы я их видел, а то буду стрелять. Погодите, нет, не надо. А, не -а -а, нет, нет, нет, нет. А. А -а -а. Если я этого не сделаю, они меня убьют, нет. А -а -а -а. Нападение на границу, нападание на границу, на а, надо успеть быстрее. А, Срочно нападение, взрыв, взрывы, тут взрывы. Так, что случилось? Где взрыв? Мелан пробрался через границу и кинул сюда бомбу. По всей видимости, гранату. Нас одного видимо убили. У убили? Хм. Хорошо. Придется брать. Это границу на защиту. Приоритетного уровень. Так, пока что обустроиться туда не сюда. Так, а мне не очень много заплатить. Даже дали снаряжение за то, чтобы я устроил шаботаж здесь. Нужно аккуратно пробраться сюда. Так, так, так, Ты что там делаешь под бомбером? Ребята, здесь мошенник или кто это, я не знаю. Тихо-тихо-тихо. Так, цель уничтожена. Надо залезть сюда. Опа, а. вижу их еще. Нет, на нас напали. Напали. Что делаем? Кидаем гранат в их себя. <свы> Граната! Граната. А, -а, -а, -а, -а. а я ей не выжил. А, мне надо хоть езжу отсюда. Здесь слишком много есть. -то... Нет, за что мне, нет, за что Мы потеряли еще одного, кажется, да. Давай, подниму, а хватит, я понял, я слышал какие-то звуки сзади нашей машины. А ну-ка, давай проверим. Четко все уходим, нет! Цель уничтоженная. Нужно для контура высли по рощу Так, все, патроны кончились. А, raining... oh, нет, нет, да, даже... нет, oh, нет, мои ноги. Я не умру. Я не умру, нет, только нет. Нет, я не умру. Сегодня в программе новости на границе были совершены военные действия. Мы не знаем, кто это сделал, но скорее всего Меланы сделали пропаганду для наших военных и граждан. Не знаю, что с этим делать, но потери у нас не критические на большие человек который совершил этот масштабный взрыв, слушай, братан, а ты не думаю, что что мелом нас потом обманут и не дадут потом оставшуюся сумму денег. Так да что ты дадут они нам, что? знаешь что, я думаю, нам рот не дадут. М -м -м, знаешь, давай тогда, на идика, можно взять, в общем, его нашего командира, который отвечает за нас отряд взять и ну, типа. Хорошо, что я взял патроны, которые не ранят. Это был. Это были просто помидорки маленькие. Ну, спасибо, теперь у меня все глаза теперь втомасе, блин, за тебя. Айла, нас, сбей. Ну, пошли этого. Нашего командира гробнем. Ну что, пошли. Командир, мы хотели у вас что-то спросить. Да, что хотели? Спрашивайте. Вот мне кажется, вы должны нам отдать эти деньги, которые вы нам сказали. Уже прошла больше недели. чем вы, когда вы сказали еще, что дадите деньги. Ха, Ха, вы что, реально предверили? Теперь вы работаете на меланов. Поняли? О, на тебе в лицо. Сейчас с тобой разберусь. Ха-ха-ха, я и знал, что тут что-то не так. Получай. А, -мо, -а, что произошло, голода болит. Да вообще, мы этот пытался тебя убить. В общем, он просто.. Не мог тело то, что мы тут остались. Вообще, он сказал то, что типа мы отсюда не выберемся. Хотя, вот нет, ну, что-то да вот тоже не знаю. А ладно, прячу на Чтобы никто не заметил. И просто поедем на Хорошая идея.